Директор Республиканского Центра иммунопрофилактики Ишинопысова Гульбара Сартуловна. Специальный представитель регионального директора ВОЗ в Кыргызстане, глава странного офиса ВОЗ Кыргызской Республики Шахир Кусейна. И заместитель представителя Ю. Уматтуу өнөкттөштөр маалымат каражаттарынан нөкүлдөрү бүгүн Европполык эмөө башталуда Ггул жылы жумалык дүйнөлүк саламаттыр сакты уюымнун боштутун ортынн толуку деген жатат Дюнёцую боинча балдар арасында МДОК штат күчүнү тансиз дардыр дингилде тушпекчине байланышкан көйгөйдү чечүнү мақсадтай. Республикасын сакто балдар менен Кыргызстандын бүткүл территориясына дүргүзүлөт. Европа МДУ Мөө жумалры калыкты жулушту оорлардан сактоонну негизги алдын алуу ишчаралардын бири катары иммунизацияга коомчулыкун көңүлүн бурууга багытталган. Жмалыктың максаты ар бир адам үчүн узак, жана Дниак жашоны камсыз кылууга көмөкттөшкөн вакциналарга бир жана кеңири камсыз Манилбасабель Гл, Бирок, Дерман Кебер Балдар, вакцинан Бир, как Биринчи Бар. Атенилер Балдар вакцинан бирда дозасен, Йоткрб, Игер от корыб деберсе, мемкен болушенча тезерек, алыши учен бардық мемкіншіліктерді қолдану манилу. Крыгыз Республикасынан 2.023 жылдағы Европа вакциналарды көбірек, балдарга жеткерегі, жана калтын бардық жаш құраттық категориялар учен иммунизацияны жеткелік түлігін жақшыртуға, анын ишнен COVID-19 қаршы МДУ Кенгери масштабду эпидемию, которая произошла в эпидемии В последние 2-3 года, один раз в год, по всему миру, в течение года, более 200 миллионов человек умирают от козамыкты. В наши дни в нашей жарандарды зака жана кызылча ооруррына каршы эмдөгө олутту маммиле жасуга чакраоз иммунизация МД адамдардыган эмес жамааттык иммунитеттин жардамы менен вакциналы албаган адамдарды да коргот МД кабинеттери ушул ушул жумалыкта жетүгін бою аймактарда 76 мобильндик бригададай иштейт Алар профилактикалык Мөө календарына лайыык Балдарды, жена чундурды, планду, жена братчин алмберглран им дун дунёт күршет. Ошундо еле жетүгөнгөй бол буга найматтарда көй тонтуз қаршымды дайыткүрлө туралдым баса белгилеп кетким келет. Уважаемые а? а? представители средств массовой информации, уважаемые страновые партнеры. Разрешите, прежде всего, поприветствовать вас, всех участников сегодняшней пресс-конференции. сегодняшнего дня начинается в Кривостане Европейская неделя иммунизации. В этом году неделя организована по инициативе, инициативе Всемирной организации здравоохранения под именем «Наверстать упущенное», целью которой является решение проблемы тревожного снижения уровня вакцинации детей во всем мире. В связи с этим Министерство здравоохранения Кыргызской Республики при поддержке Всемирной организации здравоохранения и детского фонда Организации Объединенных Наций с 24 апреля по 30 апреля 2023 года проводит Европейскую неделю иммунизации в Кыргызстане. Проведение этой недели призвано привлечь внимание общественности к иммунизации как одной из главных профилактических мер, позволяющих защитить население от инфекционных заболеваний. Ее цель – подчеркнуть важность обеспечения равноправного и широкого доступа к вакцинам, способствующего обеспечению долгой и здоровой жизни для каждого человека. Однако есть основания полагать, что с 2020 года некоторые дети пропустили одну или несколько доз вакцины, включая первую дозу противокоревой вакцины. Важно, чтобы родители понимали важность проведения своим детям полного курса привилок и использовали любую возможность, чтобы убедиться, что их дети не пропустили ни одной дозы вакцины, а в случае пропуска надо стать как можно скорее. Министерством здравоохранения Крымской Республики утвержден приказ в рамках Европейской недели иммунизации Коммуникационный план проведения и организации вакцинации населения. И хочу отметить, что наряду с работой привычных кабинетов в течение всей недели будет задействовано 76 мобильных бригад во всех регионах республики для проведения плановой и наверствующей иммунизации детей и взрослых согласно календарю профилактических прививок а также в всех труднодоступных регионах республики будет проводиться вакцинация против COVID-19 всех возрастных категорий населения. Министерство здравоохранения Крыговской республики выражает огромную благодарность всем международным организациям, как представители сегодня, которые участвуют в пресс-конференции, это Всемирная организация здравоохранения, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации и других партнеров, которые оказывают нам поддержку и сотрудничество. Разрешите пожелать всем крепкого здоровья, благополучия вашим семьям и активной плодотворной работы в течение недели. Спасибо. Спасибо. Уважаемые представители средств массовой информации, большое спасибо за ваш интерес к этой теме, большое спасибо, что вы здесь сегодня собрались, чтобы услышать от представителей правительства, Минздрава, представителей тех органов, которые занимаются иммунизацией, а также основных партнеров о том, что такое Европейская неделя иммунизации и что будет, что она, что она себя включает. Для вашего сведения, Европейская неделя иммунизации — это инициатива Европейского регионального бюро ВОЗ еще в далеком 2005 году, когда и целью этой инициативы было привлечь внимание населения, привлечь, привлечь внимание всех партнеров, но в том в первую очередь населения через средства массовой информации к важности иммунизации, к важности охвата каждого ребенка если в том далеком 2005 году только 7 стран принимало участие в этой инициативе, то уже в 2009 году все 53 страны Европейского региона ВОЗ принимали активное участие в Европейской неделе иммунизации. Учитывая тот эффект, который эта коммуникационная инициатива показала, наши партнеры из ЮНИСЕФ на глобальном уровне присоединились к этому, и уже э, начиная с конца девятого-десятого э, годов, европейская неделя иммунизации переросла во всемирную неделю иммунизации, которая отмечается сейчас во всем мире. Это то, а то, показывает то, как, какое все -таки это хоро, какая это хорошая инициатива и какой эффект она приносит. И целью ее является в первую очередь, я еще раз повторюсь, я, я не боюсь повториться, что это привлечение внимания к снижению уровня вакцинации, и а, мобилизация каждого родителя и каждого ребенка к важности иммунизации. Это не секрет, что а, календарь иммунизации в каждой стране, он а, научно обоснованный а, механизм, в который, в, в который был разработан с участием и международных, в смысле национальных экспертов, но при поддержке международных экспертов. И каждая доза, каждая доза а, вакцины в этом календаре имеет значение. Про пропуск какой-либо дозы по какой-либо другой причине он недопустим. И целью, и я думаю, что Гульбар Сатагулан будет об этом говорить, целью является информирование родителей, опекунов, вообще населения о том, что пропуск ни одной дозы вакцины недопустим, и нужно использовать любую возможность для того, чтобы привести ребенка дополнительно в, в медицинского учреждения и предоставить ребенку возможность быть защищенным от этих заболеваний. Мы два года испытывали... Мы, были, мы, мы, мы, были, мы все были в пандемии. Мы знаем, что пандемия проявила, имела, имела большой негативный эффект во многих отраслях нашей жизни. Но то, о чем мы говорим мало, это то, что во время пандемии был снижен интерес к рутинной иммунизации. И, к сожалению, несмотря на то, что общие, общие цифры по стране, они, такие, они довольно удовлетворительные, мы знаем, и это не секрет, что есть люди, которые пропустили дозы, и я, по тоже об этом говорила, что во время пандемии были пропущены дозы. И поэтому мы надеемся, что с вашей помощью население вспомнит о том, что надо защищать своих детей и еще раз привезет их в, учреждения, в медицинские учреждения. О том, что страна достигла больших успехов в борьбе с вакцин, управляемыми инфекциями, не секрет. Вы прекрасно знаете, что полиомиелита в Кыргызстане нет с 2002 года, то есть уже 20 лет. Страна сертифицирована совместно со всеми европейскими регионами как страна свободная от полиомиелита. И благодаря тем мероприятиям, которые проводились, защитным мероприятиям, страна была защищена от импортирования вируса во время вспышек в соседних странах. И в 2010 году, и в 2021 году, именно благодаря вакцинации, именно благодаря превентивным методам вируса в страну не было допущено. По коре, вы знаете, что сейчас наблюдается повышение заболеваемости, но опять-таки, Анализ показывает, что это именно потому, что были пропущены дозы в течение последних двух лет. Большинство людей, которые заболевают, из 104 детей, которые уже э, заболели корем, э, Гульбар будет об этом говорить, в, в основном они или не вакцинированы, или они не полностью вакцинированы. То есть они пропустили одну или две дозы, или вторую дозу своей, своей прививки. Я могу говорить про вакцинацию очень долго. Я не хочу занимать ваше время. Я еще раз благодарю вас за ту помощь, которую вы оказываете и Министерству здравоохранения, и своему, своим соотечественникам, привлекая внимание их к вакцинации. Спасибо вам большое. И я буду рад ответить на любые вопросы, которые у вас могут возникнуть. Abhijan Deputy Minister of Health. Uh, Gulbara Satyagulovna, Head of the Republican Center for Immunoprophylaxis. Uh, uh, uh, Shahin Husseinov, Special Representative of the WHO Regional Director in the Kyrgyz Republic. Уважаемый э, доктор Шахин хусейна специальный представитель э, регионального директора ВОЗ Кыргызской Республики. Уважаемые журналисты, а также коллеги, коллеги из э, других э, агентств ООН, которые э, сегодня принимают участие на этом послеобеденном нашем мероприятии. The beginning of the Immunization Week in Kyrgyzstan is an opportunity for all of us to recognize the important achievements of the immunization program in the country. Uh, начало недели иммунизации в Кыргызстане – это возможность для всех нас отметить достижение программы иммунизации в Кыргызской Республике. to praise healthcare workers, as well as members of village health committees, social and religious leaders for joining efforts to vaccinate all children from preventable diseases. А также это очень хорошая возможность выразить благодарность и отметить вклад медицинских работников, а также членов сельских комитетов здоровья, СКЗ, общественных и религиозных лидеров за объединение усилий по вакцинации всех детей от предотвратимых заболеваний. Mm -hmm. Всего пару дней назад Унисеф представил новый глобальный доклад по иммунизации, который называется Положение детей в мире в 2023 году. Вакцинация для каждого ребенка. В докладе освещаются основные вызовы и возможности для иммунизации, а также освещаются вопросы, связанные с периодами спада или отката назад во время пандемии. В докладе вновь подчеркивается важность охвата детей с нулевой дозой вакцинации и неохваченных сообществ, а также важность инвестирования в первичную медико-санитарную помощь, и медицинских работников для расширения охвата иммунизации. Globally, Эти основные выводы, которые приводятся в нашем докладе, имеют глобальную важность и значение, а также актуальны в контексте и в условиях Кыргызстана during and post-COVID-19 as it was said by the deputy minister and the country director of who we witnessed the global trend of sustained decline in rates of childhood vaccinations in a generation mm -hmm. uh, во время пандемии и после пандемии, как правильно было отмечено выступление заместителя министра здравоохранения, а также специального представителя регионального директора ВОЗ Кыргызской республики, мы наблюдали и стали свидетелями глобальной тенденции устойчивого снижения показателей детской вакцинации в течение одного поколения. Unfortunately, this trend is also true for Kyrgyzstan as well. И, к сожалению, данная тенденция характерна также и для Кыргызстана. В связи с этим нам необходимо наращивать наши коллективные усилия по охвату невакцинированных сообществ, а также повышению уровня иммунизации на национальном уровне. В глобальном докладе ЮНИСЕФ uh, приводится 10 тематических исследов исследований, которые позволяют извлечь важные уроки на глобальном уровне. Кыргызстан uh, представляет одну из таких стран. In this report, Kyrgyzstan presents its good practices in mobilizing community, leaders, volunteers, active parents themselves to help other hesitant parents to seek information in trusted sources. Mm -hmm. uh. Кыргызстан представляет свой передовой опыт по мобилизации сообществ, лидеров, волонтеров, сам, самих активных родителей, чтобы помочь сомневающимся родителям найти э, нужную информацию в надежных источниках, а также справиться с дезинформацией и принять правильное решение для спасения жизни своих детей. Это also how parents can cope with and make the right for the lives of their children. Yeah, what he said. and so this и все с этим очень важно признать работу журналистов блогеров и всех тех кто распространяет информацию кто обладает необходимым потенциалом для этого и которые распространяют информацию об иммунизации, и очень важно при этом не допустить дезинформации. Over three years thanks to the efforts of the communities, more than 10, 000 hesitant parents received support and 20 of them made the decisions within several days and brought their children for vaccination mm -hmm. Здесь, uh, хотелось бы подчеркнуть что за три года благодаря усилиям сообщества более 10 тысяч колеблющихся родителей получили необходимую поддержку, а 20% из них приняли решение в течение нескольких дней и привели своих детей на вакцинацию misinformation or about really the hesitancy of parents uh -huh. uh, in for example there are parents who moved to a new place and simply were not aware about the vaccination schedule Or had transportation problems, uh -huh. communities were mobilized therefore to help them. Uh, For vaccination, as UNICEF and partners, we really see the role of the community as very important. Для вакцинации и в целях вакцинации ЮНИСЕФ и наши партнеры признают важность, важную роль сообществ. Вакцинация не является исключительным делом или заботой медицинских работников. Uh, скорее всего, это ответственность и заслуга каждого члена сообщества. Uh -huh. uh, также нужно отметить, что вакцины являются одним из самых эффективных и экономичных uh, инструментов, которые мы в настоящее время используем. For example, every one dollar, one U.S. dollar spent on immunization in a middle-income country like Kyrgyzstan США, estimated to lead to twenty-six U.S. dollars of savings in 26 mm -hmm. uh, um, доллара США, которые выделяются потраченные на иммунизацию в странах со средним уровнем дохода, таким как таких как Кыргызстан, по оценкам, приводит к экономии 26 долларов на расходы здравоохранения в связи с болезнями. И в связи с этим мы хотим подчеркнуть важность последовательных и устойчивых инвестиций в иммунизацию в рамках бюджета здравоохранения. И правительства, а также доноры должны работать, сообщая вместе, для повышения эффективности и результативности планирования, бюджетирования и предоставления услуг по иммунизации. И а, от имени ЮНИСЕФ я бы хотела поблагодарить Министерство здравоохранения, Республиканский центр иммунопрофилактики, региональный а, страновой офис а, Всемирной организации здравоохранения за организацию данного мероприятия, за а, все усилия, которые они приложили для а, успешности данного мероприятия. Спасибо всем вам. аламатстарбы урматты бүгінкке жыйыннің қатышуучылары Уматту Бүжанғаәчубековна Шахин мырза Кристи айым ә, барыңыздарды бүгінке майрамыстар менен құтықтайым. Бұл біз бир жыл үткөн майрамыыз, бізден Қығыызстанжирма жылдан бере Еропалық жмалығын емде жумалығын өткріп жүрт, ошоның алқағында көп иічаралар ар бир бізден областарда райондорды айыл аймақтарда да өтіді. Я еме Я работаю в медицине, которая работает в медицине. Я работаю в медицине, которая работает в баштаре. Я работаю в баштаре. Я айтып кетчүүнерсте эмдөө биздин калтын эмдөөү шу биздин емуунна профилактика 202024- жылга карата өкмөт менен бектилген программаны алпарлат, алпарылат бул биздин 5жылдык программалыз мындай 5 yılлдык программанын бул саны 5 анан айтып кетем биринчи биздин бул биздин балдарысты ден жана биздин деле мы работаем с партнерами, с коллегами, с Азаркой. Пандемия, биз вы не знаете, что ушол биз а бир Емдио Европ алк эмде жумалыгында биз элюминге жақын балдарусты чоң жарандарусты эмдейгенге Болгарда биз медицинал корм сматтегерлериске жардам катор биздин 0-2 50 дан берушу глобалдик альянсы жана биздин балдар кому тараған ушу биздин мобилдик бригадаларда қаржаттау келнет бере биз ушу алыс район региондорго топ топ но сюда я беру дальше и шараларды откормлююсь. кетсем, Азер, Бирден дағы биз ушок замак кызлча, гугоюнготеру кене Статистика карата бездны января башнан, джерма у тринчы жилдун. гүнгө чейин 178 учуру катталды. Буюнча ушак замак жалча учуулары ошол областанда, ош ушарнда катталатат. Ошол обласы буюнча азыр 102 ұш шары 41 жаалааты обласында төрт уч Бишкек боюнча сез учур катталды үй обла боюнча төрт учур катталды бир гана бул миг биздин өлкөдөмес башкадагы ошу биздин коңшылашу өлкөлөрдө катталып ататаззы уу Россия федерациясына миңден ашык учургаталтат Таджикистан республикасында 500ден ашык Үзбекстанда отстан ашык учурлар. Турция да на грудь для наших учителей был. на итоги это дал, балдарус, Биржаштан, Турчашка Балдар. Даже даже детилик бир алты Дело то, чтобы биренчий доза снал, пекинчий доза снал, дедылик балдар был этот-то и был. А это елгельген, где чудоемберы любят садчихляйт кельтаус, где баштартулар, а баштартусу, баштартулар би зейкмин, он алтнче чудоембер у чотто к чотто статистика с индюргузубчююс, джилына бизгеоники зге баштартулар каталат, анн ейлю пайзы ужо бая дини болотат. Держима пайзы воспользовшь, гнём самодашь, озлёрн ба атнелердин ишен бестектерю жан асатсалыктармақтардан ар бир турамиз маалматтарды окуп Джолосо, мигрант Тарнарас, Малмат статистика Сабар, он был мигрантом Айткета мен бир он был мигрантом статистика он был он был мигрантом Айткетара, он он был мигрантом он он вы в Украине, что вы штаб в Украине, что вы уже в Украине, что что вы уже в Украине, что вы что вы уже в Украине, что вы уже в Украине, что вы уже в Украине, что что Бекер ошону баягы өздөрүнүн -а -а, жашаган жерлернин медициналк уюмдардан барып алса болот. Андан э, теж кара дают пятитлете, везде имунапрофилактика программа уска, въёмет тарауна андаға, джилена у шо вакциналар налупушо. Им две програмасин э, бар, э, иште э, чуру воинча, дюз Андан теж без ушо глобалд калянс вакцинал воинча гавит тарауна андаға, джанг календарга григень вакциналар стандартанда, донорлых Вакциналаристы мен айтуэле гелтам, был деген преквалификация депоз, пост дюнелік салматтық сақты, оның GMP стандартындағы бют дынғайлу, бют аргандай тастық точу сертификаттар менен келген Уж профиль безопасности, эффективности такой, уж он да и вакцинал аргилет, уж он че натен эллергия, мало мать учун бездень прививка какие, дальше сайтос паратен эллергичка уж будет мало мать тарн барош уж сайт табар, уж у сайтос кагели пошудж мальта актив тюрдё зунстер. Ангайлюшар Тарда, Болу откануш ⁇ имдю Джумал Арда, Лайк, Говиткеда Карша, Чомджа Рандарус, Джана Адессем, вакцина вакцинасында Зайс, Он Алте, Джирма Алте, Крик Алте, Оц Алте, Илья Алте, Джашн Шу, Алганга Чомджа Рандарус, Чахрипки Тевс, Рахмат. <реша> <реша> <реша> <Қоршу>? <реша> <реша> Уважаемые участники сегодняшнего совещания, уважаемые наши партнеры, уважаемая Юджан Гамчебековна, разрешите всех вас поздравить с сегодняшним праздником. Потому что Европейская неделя иммунизации страной поддерживается в течение 20 лет, и апрель месяц наш центр Министерства здравоохранения утверждает приказ и оперативный план мероприятий по проведению и подготовке к данным неделе иммунизации. Я хочу отметить, что во всех регионах, согласно приказам Министерства здравоохранения, проводятся мероприятия, круглые столы, встречи медицинских работников, религиозных деятелей средствами массовой информации и во всех наших медицинских организациях сегодня организовано открытие Европейской недели иммунизации и каждый год при поддержке, при технической поддержке наших партнеров как ВОЗ, ЮНИСЕФ, ГАВИ мы организуем выездные мобильные бригады для труднодоступного нашего населения и в период НИИ по статистическим данным мы ежегодно значит, Проводим можно сказать, иммунизацию до 50 тысяч человек, как детей, так и взрослого населения. И я хочу сегодня призвать родителей активно участвовать в данной Европейской неделе иммунизации, посещать наши медицинские организации. Также хочу воспользоваться случаем, поздравить всех наших медицинских работников, коллег, семейных врачей, прививочных медсестер, руководителей организации, сегодняшним праздником. Я хочу поблагодарить за оказанное ими содействие, за их работу в проведении данных мероприятий. Также я хочу сказать, уже отметили, сейчас на сегодняшний день у нас эпидемиологическая ситуация по заболеваемости кори краснухи на территории Крыговской республики публике остается напряженной. У нас с января месяца на сегодняшний день по статистическим данным зарегистрировано 178 случаев. Большое количество у нас регистрации идет на территории Ожской области более 100 случаев, город Ош 40 случаев, Баткенская область 20 случаев, город Бишкек 8 случаев, Чуйская область более 2 случаев. И идет у нас также и регистрация по Джалабадской области. Четыре случая. И хочу отметить, что рост заболеваемости кори и краснухи не только в нашей стране, идет регистрация и в других ближайших наших странах, как в Российской Федерации уже зарегистрировано более тысячи случаев, в Республике Таджикстан более 500 случаев, в Узбекистане 30 случаев, также в Турции у нас зарегистрировано более 100 случаев. И поэтому я хотела бы призвать наших Родителей, Завоз уже идет, был завоз из, из территории Турции, из территории Российской Федерации, как среди отдыхающих, также среди внешних наших мигрантов. И поэтому мы должны сейчас думать о наших детях в целом. Родителям я хочу призвать, чтобы они не пропустили первую дозу, которую они должны получить КПК вакцину в один год и в шесть лет перед дошкольный возраст, перед школой. Также вторую дозу КПК-вакцины. У нас больше болеют дети до одного года, которые также не получили по возрасту. И дети от 1 до 4 лет, которые также не успели получить вторую дозу или... В целом, из числа отказников, вы знаете, мы всегда поднимаем вопрос отказов, отказов от профилактических прививок. И у нас с 2016 года мы ведем регистрацию, и ежегодно у нас регистрируется до 12 тысяч отказов. 50% этих отказов у нас по религиозным убеждениям. 20% отказов это по сомнению к качеству, в целом безопасности, к эффективности. Также имеются отказы среди мигрантов по другим причинам, где при опросе говорят, что не было даже информации о вакцинации. И поэтому мы призываем наше население не пропускать вакцинацию, уже наши коллеги сказали о важности вакцинации. Мы уже в течение ряда лет работаем над, этой, над этим вопросом по повышению доверия и спроса к иммунизации, совместно Духовным управлением мусульмана Национальным комитетом по религии, при поддержке ЮНИСЕФ у нас есть резолюция взаимоотношения религиозных организаций и государства, также в 2019 году население с религиозным убеждением у нас вышла фатва, это обращение да, к танк населению, что Коран не запрещает, что если это приносит, не приносит вред к здоровью, то э, мы, вы должны думать о безопасности вашей семьи и в целом о своей безопасности. И поэтому э, я хочу также сказать тем э, наш, нашему населению, потому что и наш центр, и Министерство здравоохранения ежегодно мы вакцинируем в период хаджа против гриппа и менингококковой инфекции, более 6 тысяч нашего населения. И хотели бы это население призвать, чтобы раз они сами получают в период хадж и говид-вакцину, и гриппозную, и менингококковую вакцину, также подумали о своих детях, чтобы они не пропустили. Или профилактические прививки согласно календаря профилактических прививок. И в конце я хочу поблагодарить наших партнеров именно по поддержке выездных мобильных бригад, по технической поддержке, в целом, по усовершенствованию холодовой цепи. Я хочу отметить, что. Уже в стране 80% обеспеченности специализированными холодовыми оборудованиями. Оказывается, большая техническая помощь в целом по эпиднадзору за побочными проявлениями после иммунизации, по эпиднадзору за вакциноуправляемыми инфекциями. По повышению спроса и доверия, это тоже основной компонент нашей программы, именно продвижение нашей коммуникационной стратегии. Я хочу сказать, сейчас вносится изменения в нашу коммуникационную стратегию, над этим работает рабочая группа. И также хочу поделиться с информацией, чтобы, так как уже отметили, все-таки пандемия в ГОВИД внес да, свой какой-то негативный, влияние на, снижение, на охват профилактическими прививками. И сейчас страной, Министерством здравоохранения готовится национальный план действий по повышению и улучшению охвата профилактическими прививками. И в конце я хочу поблагодарить наших представителей средств массовой информации. Мы всегда рады вас видеть в нашем центре. Вы оказываете неоценимую помощь в продвижении в целом политики, да, политики Министерства здравоохранения по повышению спроса и доверия. И очень будем рады видеть вас в целом в этой неделе. И мы будем открыты, чтобы дать еще больше вам информации. Спасибо. Что друзья станут, я ж хочу и не делиток там он же уже был, где-то в виду календарь поинча, в башндале, бул вакциналар жетштү, биз жет квартал квартал сайн бул вакциналарды, өлкө тараунан қарачатта бөлнүперет. Биздин бир балас, ушу вакциналар алшкерек, алты жашта 146 137, 148 миллион балдаров солот, пайзы, биздин 1,55-й цылдин динтерменен 200 турк Я просто хотел бы добавить, что эти мероприятия не ограничены во времени. Мои коллеги уже говорили о том, что эта неделя всего лишь повод привлечения к вниманию. Но на самом деле все это будет продолжаться в течение года. Все те мероприятия, о которых мы говорили, это не одномоментные интервенции. А то, что начинается сейчас, будет продолжаться до того, как мы достигнем положительных успехов. И вы знаете, что э, этот год является э, 75-летием соглашения, созда создания мирового, э, мирового договора о здравоохранении. Все мероприятия в этом году, которые проводятся, они проводятся под эгидой здоровья для всех». Э, здоровья для всех» и охват каждого ребенка, они, они совместимы между собой. Это является дополнением, дополнением друг, друг друга. Это я, я просто я хотел, хотел бы добавить. Спасибо, ну позвольте, на этом мы завершим нашу пресс-конференцию. Всем спасибо за участие. И, пожалуйста, давайте общее фото такое, сделаем. да, да, да, да,